Привет, любители психологии! Добро пожаловать в новое видео! Вы когда-нибудь задумывались о том, что вы делаете со своей жизнью? Очень легко забыть, что вы делаете и кто вы на самом деле. Возможно, вы настолько привыкли работать на своей работе с 9 до 5, и делать одно и то же снова и снова изо дня в день, что отказались или забыли о своих первоначальных целях и мечтах. Вы также можете быть настолько сосредоточены на том, чтобы быть принятым обществом и делать что-то для других что в конечном итоге потеряете себя. Итак, если в последнее время вы испытывали трудности, вот шесть вопросов, которые помогут вам понять, кто вы на самом деле. Номер первый. О чем вы сейчас думаете? Каково ваше текущее психологическое состояние? Находите ли вы время для саморефлексии? Спрашивать себя о своем текущем психическом состоянии и иметь возможность поразмышлять над ним может быть очень полезно. Когда вы задаете вопросы и анализируете свои мысли и чувства, вы занимаетесь самонаблюдением что в свою очередь поможет вам лучше признать свои потребности и желания. Делая это, вы можете принимать более эффективные решения, которые согласуются с тем, что вы действительно чувствуете. Номер два. Вы довольны своей жизнью? Почему? Это может показаться немного излишним, но спрашивать себя, счастливы ли вы, очень важно в поисках счастья. Хотя вы можете подумать, что это банально, вы можете быть удивлены количеством людей, которые избегают этого вопроса. Вместо этого многие люди попадают в ловушку идеи о том, что вы должны работать с 9 до 5, чтобы быть экономически достаточным и счастливым. Но в большинстве случаев они застревают на работе, которая им не нравится, полностью забывая о своих первоначальных целях, мечтах и собственном счастье. Номер три. Вас что-нибудь беспокоит? Если да, то почему оно все еще существует и можно ли его игнорировать? Были ли вещи, которых вы целенаправленно избегали? Решение проблем, которые вас беспокоят – один из основных способов защитить свою эмоциональную стабильность. Конечно, если это вас не сильно беспокоит, и вы можете игнорировать это, не получая плохого эффекта, тогда, возможно, будет нормально оставить все как есть. Однако, если есть вещи, которые вас сильно беспокоят, но вы просто решили их игнорировать, тогда вы можете в конечном итоге накапливать гнев и обиду, пока они, наконец, не станут для вас слишком сильными. Номер четыре. Если бы вам осталось жить три дня, какие три вещи вы бы сделали? Этот вопрос имеет главную цель дать нам возможность определить, чего мы действительно желаем. Это может помочь нам расставить приоритеты по порядку. Например, мы можем вкладывать в свою работу так много усилий, что совершенно забудем о том, чтобы проводить время с родителями или друзьями. Задавая себе этот вопрос, вы можете напомнить себе, что действительно важно для вас, и помочь вам избавиться от всего, что не позволяет вам правильно расставлять приоритеты. Номер пять. Каков ваш идеальный распорядок дня? Давайте проявим немного творчества. Может ли вы придумать распорядок, который сделает вас счастливыми и поможет вам достичь ваших целей? Даже если ваше представление об идеальном распорядке включает в себя видеоигры и просмотр телевизора в течение всего дня, вам все равно нужно это сделать, чтобы иметь финансовую или эмоциональную независимость и иметь возможность делать все, что вы хотите. Следуя своему идеальному распорядку дня, вы сможете избавиться от действий или задач, которые не способствуют достижению ваших целей. И номер шесть: Как вы хотите, чтобы вас запомнили? Этот вопрос может оказать огромное влияние на то, что вы будете делать с этого момента. Вы можете думать, что только знаменитости могут оставить наследие, но каждый человек оставляет наследие, когда уходит. Ваше наследие – это те особые причины, по которым вас помнят. То, как вас запомнят, полностью зависит от того, что вы за человек и что вы делаете. Вы хотите, чтобы вас запомнили как любящего и заботливого человека, который всегда был рядом, чтобы помогать другим. Если это так, вы, возможно, захотите более активными быть в отношениях, например, пообщаться со своей семьей и друзьями. Вы пробовали задавать себе эти вопросы? В качестве общего совета не забывайте быть как можно более честным с самим собой всякий раз, когда вы размышляете о себе. Если вы нашли это видео полезным, обязательно поставьте лайк и поделитесь этим видео с теми, кому оно может быть полезно. Подпишитесь и нажмите значок колокольчика, чтобы получать уведомления всякий раз, когда наш канал публикует новое видео. Спасибо за просмотр и мы увидимся с вами в следующем видео.